В лесу волшебным стояла яблоня раскидистая, и от холодной долгой зимы надеть наряд невесты торопилась. Своим благоухающим запахом хотела завлечь весенних танцующих пчел. Дурманил запах нектара яблони раскидистой, и вот промчалось время весеннее, летнее, и краски осени на горизонте замелькали, и по ветвям холодно стволу. Ручей пешал, и в затяжных холодных костей Под яблони нападали ее плоды. Пропахли сыростью они, но труд пчел не в этом. Не зря все имеет смысл. И вот и чаще выбегает кабан, его пределы счастья нет. Надевшись до отвала, кабан улегся спать у корней. И милость на него сошла, Просеялись тучи и выглянули луч солнца редкого, дотянувшись до него. Кабан зажмурился и вспомнил весну и лето, как он ждал плодов яблони этой